Всем привет! С вами Мишани, и канал "Куда сходить в СПб". Мы с вами продолжаем исследовать места, где же можно встретить золотую осень, и сегодня едем в Копорскую крепость. Так что мы с вами из Петербурга выбираемся в Ленинградскую область, ибо нифига нам тратить время в городе. Забыть, ну, что погнали, посмотрим, что нас ждет. What's Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные места. И на вопрос, куда же сходить в Ленобласти, я отвечу, крепость Капория. С вами был Мишаня, пока-пока.